Пап, а давай снимем обзорчик новой тачки. То есть, не знаю. Э, в аренду взять денег нет, а знакомые сейчас не дают времена нелегкие. Так что не знаю, получится или нет. Так давай мамину возьмем. Ну что, давай. То есть, ну а те ключи взять? Мама вроде уехала. Смотри, что у меня есть. А где ты взяла, крошка? Секрет. Всем привет. С вами Ресурсы Факт. И сегодня я с папой будем делать обзорчик тачки Kia Sportage. 2021 год, 1,6 GDI, 132 лошадки, шестиступенчатый автомат, тот же гидротрансформатор. Тем более мы с мамой ездим на этой машине каждый день и могу что-то рассказать. Тогда ты за рулем С удовольствием У тебя есть лишние деньги? Страбуют не маленькие Лишних денег не бывает Сэкономленные деньги, заработанные деньги Папа, так Спортэйдж под этот а, афоризм Легко залетает Цыпа, а поконкретнее? Вот смотри, наш Спортэйдж 1.6 Бензинка расходует по городу 10 литров А по трассе 7 литров а если выставить круиз-контроль на 90 км в час, можно вообще в 6,5 литров вложиться. Это при том, что тачка не маленькая, в длину 4 метра 48 сантиметров, в ширину 1,85 метра. Короче, полноразмерный кроссовер, только на переднем приводе. И вообще, перед тем, как хейдить или закидывать лайки, поговорим о цене. Цена нашего бюджетного Porsche yen во всяком случае он напоминает Porsche Cayenne. 23 тысячи долларов, это вы платите за сав на автомате, точнее здесь шестиступенчатый гидротрансформатор, которому сносу нет. А если вовремя будете менять масло, проблем не будет. Дальше смарт-дисплей с функцией CarPlay и, конечно же, с камерой заднего вида. С сенсорами помощь при парковке. Электроподогрев руля, электроподогрев всех сидений, естественно, спинки тоже. Подогрев сидений находится здесь. Нажимаем один раз, будет очень горячее сиденье. Нажимаем второй. Хорошо. Двухзонный а. климат-контроль, датчик света, датчик дождя. Об этом можно только мечтать. И передние диодные габаритные огни. Ого. И вишенка на торте будут 17-дюймовые стильные диски. Реально круто смотрится. Насчет безопасности, здесь 6 подушек безопасности, шторки безопасности. И производитель заявляет, что жесткость кузова стала лучше за счет использования высокопрочных сталей. Недаром Спартеч получил 5 звезд от Еврока. А какой должен быть семейный автомобиль, конечно, безопасным. По салону придраться не к чему. Самое главное это торпеда. Из мягкого пластика, чтобы не скрипела и не создавала лишних звуков. А так везде твердый пластик не скрипит, и это самое главное. Качество на ощупь вроде нормально пойдет. Хотелось бы, чтобы в салоне было диодное освещение, но для нас это не проблема. Сами поменяли, ставили Philips, дорого, но надежно. Если что, у нас на канале есть видос по замене, может кому-то и поможет. Багажник у нас 491 литр, есть двойной пол. Если нужно, можно снять нижнюю полочку, там чуть места добавится как бы для более каких-то габаритных вещей. Крош, ну тебе как-то комфортно, да? Небольшой, конечно, багажник. Здесь, если честно, мне можно здесь спать. Ну да, ну а взрослому, да, ну, конечно, здесь так сверху да. хорошо, что крышка то на рыбалочку, там дождик пошел, то вот так вот, в принципе, да. можно, да, где-то спят. То и здесь можно вот так вот встать, и здесь будет э -э вот, крышка, и дождь не попадет. Да, то есть взял удочку, закинул отсюда, или на охоту, вот, там дождик идет, там присматриваю что-то. Так, по второй полочке давай посмотрим. крошку. Так, смотрим. Вот такой вот пенопластовые полочки. С пенопласта. Сейчас второй пол покажем. И вот так вот снизу. Вот смотрите, насколько добавляется. Уже ситуация немножко меняется. Можно более габаритное что-то короче сунуть. Always... Сиденье удобно складывается, пап, пошли. Покажу, Оп, все, залазим. Цыпка залазит. Сиденье мы разложили, получается. Начлег. Еще одна экономия, тоже плюс спортичью. Дождь, что по кузову? Как по мне, жестянка. Двери тяжелые. Да, двери действительно такие увесистые. Чувствуется, да. что на металле не экономили. Полококраски время покажет, так как спорт из четвертого поколения выпускается с 2016 года, а Ресталит был в 2018 году. И машины этих годов выпуска смотрятся по-прежнему в глянце. Недаром дилер дает 7 лет гарантии. Значит, полококраски здесь, в принципе, должно быть на достойном уровне. И есть оцинковка, так как ржавщик пока еще не наблюдал. Как бы машинки бегают и их много. задние двери с большим пролетом. Удобно садиться или же доставать ребенка с детского кресла. Лично мне удобно вылазить. В процессе эксплуатации я заметил есть такой момент. Когда ребенок освобождается от ремня и ремень закидывается сюда вот как-то вот так автоматически сейчас вот налегке вот так вот видите вот такой момент и в этот момент не проконтролируйте потому что дети есть дети Лучше наклеить бронировочную пленку, проблемы нет. А вождение много не скажешь, драйва особого не испытываешь. Ну, немного валкая, вот иногда на поворотах такое ощущение, что ты с кресла вылетаешь. Хоть и боковая поддержка есть, но все равно вот, такой эффект остается. Все равно как бы привыкаешь. А так, простая работа подвески. Иногда кажется, что глухой циклический звук с ходовой, якобы столько потекла, все. Ну, нет, это... Обычная нормальная работа, потому что в большинстве случаев ты этот звук не слышишь. Но когда сильные ямы, вот такое ощущение и есть. А так, габариты чувствуются сразу. Ты садишься, как бы привыкать, я думаю, даже не надо. Все под человека сделано. Наверное, корейцы пригласили на чай японцев по поводу комфорта. Потому что комфорт как бы есть и машина хорошо-хорошо себя ведет на дороге абсолютно. По бесшумке, ну, как и у всех машинах, это обычная тема, бесшумки ее нет, но сказать, что прям уж сильно так вот, вот такой гул с дороги, все прям аж жестко слышно, и типа уже нельзя будет шепотом общаться, да нет, нет, все равно вот как-то Чувствуется или я не знаю, наверное, толщина металла, может еще толщина пластика. Но во всяком случае, звука какого-то как, ну так сильно раздражающего. Ну, как бы я не слышу. По поводу музыки. Ну, я думаю, в большинстве случаев многим зайдет. Да, то есть, меломан, конечно, это не заценят. Здесь простые GBL стоят. Звучали довольно неплохое. Вот, слушать музыку какие-то там чуть-чуть низы, средние, высокие, там довольно-таки на нормальном уровне для этой комплектации. А все остальное, конечно, без надо делать и уже тратиться конкретно. Ну, если даже с багажник, там вот заглушка WhatsApp, если видели, можно будет подставить. SAP тоже будет веселее А так вот, если взял только С нуля тачку, и тебя вообще не устраивает Звучание, вот никак не можешь слушать И надо ехать, все менять я, я не думаю, в большинстве случаев Людям это не надо будет То есть, музыку приятно Слушать, по карплею здесь все очень Просто, все легко Подсоединил через вот этот вот USB шнур Кстати, сейчас я подсоединю Покажу, как это работает Ну, телефончик подключили Сразу у нас вот, навигация Телефончик, вот такое от меню. Мах, я скажу, вообще функциональный и не требует замены на китайца. Потому что когда в основном берешь, вот там у японцев еще что-то там, сам как смарт, вот эта функция, много чего недоступно. Здесь смотрите, вот и Мигогой, WhatsApp, тут вайбер тут ну, все есть, вот, все, что необходимо. Для жизни тут же ну, фактически просто карплей ну, функция карплей по камере заднего вида вот смотрите сейчас сдаю сейчас сдаю назад качество видео нормально ну то есть не какое-то там суперская видите разметочка разметочка помощники при парковочке есть вот, все видим все хорошо вот багажник видно конец багажника так как Sportage 21 года возникшие в процессе эксплуатации проблемы по двигателю ну практически все убрали есть конечно косячки, не без этого но рассчитывать что двигатель 1.6 на такую массу автомобиля собственно за такую цену будет миллионником, ну наверное неправильно и это понятно почему потому что ты получаешь то, за что хочешь, если ты даже отъездишь, я не знаю, там без проблем 1200, я думаю, во-первых ну это уже неплохо, и 1200 надо откатать Вы берете ж машину не на всю жизнь Так что через 5-7 год По-разному, конечно, бывает Сейчас экономика не самая лучшая Даже через 10 лет продадите Но до этого времени, я думаю, проблем знать не будете Порадовало подкапотное пространство Может быть, это из-за того, что небольшой объем двигателя Но вместо ко всему достаточно Я менял лампочки очень легко к ним достать на диодные вот можете зайти на канал посмотреть также замена масла все все очень удобно легко можно до всего достать поменять обслужить он легко фильтр снимается все вот открыл крышечку два щелчка и фильтр есть то есть можно обслуживать не напрягаясь конечно приятно приятно вот корейцы насчет этой темы вот они молодцы счет двигателя 1.6 понятно, что для такого размера автомобиля его будет недостаточно, чтобы почувствовать какую-то динамику. Но пардон. Папа, о какой динамике идет речь? Это семейная авто. И в нем часто ездят дети. Так что тише едешь, дальше будет. За 25 тысяч километров, которые мы наездили, я пришел к выводу. Для города достаточно. Можно привыкнуть. По трассе рисковые обгоны делать не стоит. Только спокойно с запасом расстояния на обгон. Педаль в пол только так. Комфортная скорость 120 км в час, благодаря шестиступенчатому автомату расход 95 бензина будет экономным. Уходовой спереди независимая типа Макферсон со спиральной пружиной и стабилизатором поперечной устойчивости. Если вам подвеска, ничего нового, но зато скучно, надежная, старая. Итак, на выхлопе скажем, вернее, повторим фразу автоблогера-академик. Выходно, просто выходная тачка. Все вы, агрегаты, проверенные, надежные, комплектация богатая. Вернее, есть много разных плюшек, которые не могут не радовать ежедневной эксплуатации. Спортэдж, современно, симпатичный, популярный. Куда бы ты ни ехал, везде увидишь едущий напротив Kia Спортэдж. Ну а самое главное, как мне кажется, почему его берут, это размер и дизайн. Ну, соответственно, цена. Ну, красивый, как не Здесь все просто, есть сумма и критерии. Хочешь ездить агрессивно? Бери купе с большим объемом двигателя. Но это для себя. Хочешь для себя и семьи? Плати больше и будет вам динамика и большой объем внутреннего пространства. Это другой ценник и расходы на содержание соответственно. Главное, чтобы все в этой жизни было по карману. И тогда с кожи вылезать не влиять А это отражается на качестве жизни. То есть чем меньше долгов, тем спокойнее жизнь. Доченька, ты абсолютно права. Осваивал канал Ресурс если вам понравился наш легкий обзор Sportage 1.6 GDI 2021 года, подписывайтесь и можете лайкнуть. Вам не сложно, а нам приятно. Всем удачи на дорогах. Пока. Пока. Ариночка, ну что, поехали уже? Пап, ты мне должен картошку фри, в потом в Антошку игрушку, в акварели канцелярию и, и еще заедем в парк. Доченька, я все долги прощаю. Ну куда я денусь? Ну что ж, поехали. Поехали.